Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я. Серый кролик. Ну вот у нас что не день, то интересная новость. Ну или не интересная, но она тоже новость. Как вы можете наблюдать, у нас произошло пару акролов. В настоящее время у нас уже 3-5-5 кроликоматок акролилось. Шестая рвет пух. Седьмая тоже рвет пух. Восьмая сделала, натаскала, посмотреть Юлька, поближе, -по они же ничего не видят люди Ты же так стоишь за километр, то слышно нас плохо, то видно плохо Ты же подходи, смотри, здесь нарвало, натаскала уже сена и туда дальше Вчера вечером привез сено немножко, достал, точнее, с вышек обвезли вокруг дома Провезли сюда, все хорошо, пожалел, покажи, пожалел всех, вот столько вот наверх набросал Они через это щели таскают, все хорошо Давайте посмотрим, какое количество крольчих у нас окровилось, с каким количеством крольчат. Вот такая у нас девочка. Тише, тише, мой. У нее папа был НЗБ. У нее ушки коротенькие. Мама была у нас тоже поместная крольчиха. Папа был вроде бы чистый НЗБ. Сейчас посмотрим, кого она родила. Раз. Два. Три.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 Посмотрите, она уже родила, уже все окей. Okay. Посмотрим сейчас, какое количество крольчат у нее. Или у нее сильная еще охота. Ну или она хочет получить подсорным. Ну, сейчас мы выясним, какое количество крольчат здесь. Так, рыжий вижу. Раз. Два. Три. Четыре. Маковато здесь. Будем шестелить. 5 Шесть. Макровато как-то. Все вот так сделали. Шесть штук. Из них 4 э, рыженьких и два черненьких. Mm -hmm. Все, мать, валите туды. Все, высыпаем. Вот их так мы накрыли. Все. Там натаскала это. Все, тащите, валите туда. Давайте. Молодец, ее палат. Так, здесь ее рвет пух, там тоже прячется. Что у нас здесь осталось? Так, мамка, валите отсюда. Есть уже большины такие. Раз. Два. Раз. Два. Три. И четвертый. Вот она ух ты mm. засранец вот такие крапу да господи ты боже мой вот такие крапузики один между прочим интересно получился в этом так ему нужно глазки открыть сразу же так нужно заварочкой или закапать mm -hmm. потому что у него воспаленный глазик открываем если вовремя не открыть глазик Угу. он пропадет и будет кролик слепой все открыли мы будем его закафать да так здесь у нас уже 4 бегает ну и здесь у нас наверное штук 7 не буду уже открывать хотя можно и открыть наверное, смотреть, что у нас там потому что сегодняшней трагедии, которые у нас еще и произошла в нашем крольчатнике Так я не знаю с этим кроликами уже что делать. Давайте валим. Так. Вот такие. Раз. Морда вытянутая. Два. Три. О, Маша, не трогайте. Дайте посмотреть. Четыре. 5, 6. Ну, как один человек написал, как новые в ковчег. У вас тут разных мастей uh -huh. и разных окрасов. 6 штук. 6-6-6, 4-4. Так, так. Сейчас посмотрим кроликов привозных, которые мы привозили. Uh -huh. Здесь около так, сейчас покажем привозных кроликов вот мальчик серебря светлая вот он вот такой пацан все хорошо попа чистая пьет водичку писали о том что он и сниппеля не пил. В течение суток он научился пить сниппеля. Все хорошо. То есть корм кушает. Сниппеля пьет. Ну а что еще нужно? Так, укрываем. Идем смотреть еще одну девочку. Нашу девочку-француженку. Она очень такая агрессивная. Агрессивная девочка. По поводу взвешивания... А, у меня весы на 5 килограммов Знаете, не хочется и ломать эти весы Ну, покажись Все это тоже кушала отлично Комбикорм кушала а, Не пили мне на всех не хватает Поэтому она пока сейчас водичку пьет из баночки Попка, смотрим У нее чистенькая Лапки чистенькие Ничего такое сверхъестественное не происходит Все хорошо Ну, к сожалению, у нас не только Есть положительные новости, да? Ходи, но еще и плохие. Угу. Утром в 15.06 6 было все отлично. Было Ха. просто все супер. Зашел, посмотрел, смотрел, крол, рыжик окролил. Вся беленькая кролилась. Здесь пух рвет, там пух вет. Давай их опущу, заслумки. Мне предлагали их на завесы повесить. Она может их укрывать хочет, что она собирает сено. Кто? Ну, рыжик. Конечно. Укрыть просто чтобы теплее. Ну, эти я посмотрел молочное железо, вроде бы чуваки. То есть она поила их молочком. И у них пузики такие елкие То есть, если бы она не поила их молоком, то я бы покрыл повторно, чтобы сучка была. Ну, вроде окей. Так, сено вот таком мы поправляем заново. Может немножко и сразу больше помещений, но.. Что-то с нашим комбикором Домашним. Ой, не получилось тут у нас Ладно, не об этом делом Ездили мы Сколько? 28, 29, 8 Ну, дней 10 назад Мы купили себе мальчика Вы все знаете, какого угу. Все Что случилось, не знаю В 6 часов утра было все окей. Побежал после работы Переодеваться Зашел к ральчатник у нас такая ситуация. Одел перчатки сразу же, чтобы их потом выбросить. Живот не вздутый, пыска чистая, никакого ничего. Попа чистая. Он еще даже ну, он, он, он мягкий, он не заколол ничего. Попка смотрим чистая. Чистая попка, не по ничего. Дальше в течение где-то суток он научился быть, пить был с поилки. Поилку я вчера вымыл без либо каких-либо моющих средств просто рукой. А, потому что здесь вот внизу рифлености в канистре. Их сложновато было мыть. Ну вот неделя прошла. Я ее вымыл полностью. А, согнал полностью водичку с конца нипелей. То есть там открыл пробки, она вся стекла вода. То есть для наглядности, дорогие друзья, вот, видите? Угу. Всю полностью вчера так прогнал воду. Блин, все было окей. Okay. Утром окей. Он еще кушал. Сенка кушал. Покажи клетку. Вот его клетка. Комбикорм отъел. То есть он не просыпал. На земле ничего нету, Здесь ни засрана. Не засрана. извиняюсь, из -за заражения. Все было хорошо. Вес у него был тоже хороший. 2420 последнего взвешивание. Это было 2 или 3 дня назад. Сейчас будем, конечно же, вскрывать. В следующем видео я вам скажу точно, что с ним случилось. Ну или, по крайней мере, внешние признаки. Что там с желудком и все остальное Ну, одним словом, где-то приобретаешь, а где-то теряешь И вот где эта грань, чтобы быть в золотой середине, чтобы быть в плюсе, а не в минусе, неизвестно Так что сейчас будем уточнять Ну, вина, конечно же, моя тут ну, Мое содержание, мои клетки, соответственно, моя вина Никого ничего не хочу говорить, не обижать но бывают такие ситуации Был замечательный кролик Да, вот полоса была привилист Он уже не дергается, не мешает смотреть Можно взвесить Напоследок, но вот такая ситуация В течение двух часов Трох, он погиб Без видимых каких-то причин Утром еще, я помню точно, вон сниппеля пил Я подошел, он сниппеля пьет Все хорошо Ну вот, друзья Как-то так Все, Юрка, заканчивай. не буду больше говорить. Все